Да, да не хочу. А я тебе секретик расскажу. Что за секретик? Такой секретик, его только ты будешь дарим знать после меня. Вот такой секрет. По секрету всему свету. Что же она расскажет? Сука, ладно. Помыл по пылесосу, постирал. Что за секрет? Оля рассталась с Димой. Что? Да-да-да. Что это, блять, за люди? А ты их не знаешь? Нет, не знаю. Их никто не знает, но секрет хороший. Слушай, а как это приложение установить? Такую знает. Я нет. И тут же спросили у него же, е-мое, хорошенький. Девушка, можешь с вами познакомиться? Девушка, можешь с вами познакомиться. Вообще-то первый-то нашел! Бойцы, снимите штаны, и будет смешно. Это смех. Короче, я вызвала такси, все, давай-давай, садись, мы опаздываем. Я это не поняла. А что мы тут сидим, а? И, и знаете, как? Тут машины, знаете, одна-одного человека-то вызывали, а? Ладно, хуй с ним, мы опаздываем. Заказывала. Я говорю, поехали! Зина, это точно такси? Что? Это точно такси? Да, такси. это три три три А? К олигарху села, блин, ну да. Сейчас подвезет. Да, Буквы какие были? А там Р, да, первая? Слушай, очень опаздываю. Ну, подвезешь? Подвезу. Добрый мужик. Вообще здорово. Одно неловкое движение можно потерять просто кумира навсегда. привет, дайте, пожалуйста, жена моя, я тебя люблю. А хочешь я чай сделаю? Да давай. Не надо никакого чая, ё-моё. Снимайте. And... Слушай, а что он тебе говорит? Он... Даже афроамериканцы хотят жениться на Кариночке. Вообще. Это мой паспорт. Он хочет на мне жениться. А ты уверен? Да, я тебе говорю. Я согласна. Have... Еще бы, ё-моё. Такой парень. Я yeah, их было пятьдесят, нас 50? было пятеро, и мы всех растаскали. Ребят, что там за красные точки в темноте? Кто пойдёт посмотреть? А как насчёт снять штаны и что было весело? Их всем-всем-всем, сильному полу. Вот. Без этого обошлись. Блин, кори хорош, отстань. Кори хорош. хорош. Ну, сейчас будет, наверное, снятие штанов опять. <свёзд> Дернул. Э -э, Пишем. Че, ты балдел, что ли, так? Ребеночка раз и кинул, е-мое. <свёзд> пожалел. Пожалел, муха. Алло! Да черта силы очень! Телепортировал нахуй, просто шоу. показывай, Не показывай! Я поймала радугу! Кошечка! Никак ее не забрать! Там еще одна, Просто посмотрите, какая кайфовая погода в Москве. Давайте сегодня в кино сходим. Вечером. Слышишь? Блин, тяжелая работа. Тяжелая, ух. Если бы кто-то не пиздел, пока я записываю красивую историю, было бы еще круче. Слушай, Карен, ты что такая нервная в последнее время, а? Ты да ничего не нервная, подай стакан воды. Хм? Блин, ты мне на штанину капнул. Да что такого? Девушка лучше не бесить. Ага. Дима, ага. Блин, блин, слушай, ты собака женского рода. Ты постоянно мужские органы пинаешь. Что нельзя на скид за собой убирать? Чего она сказал? Даже ребенок не понял, что сказал матом добрым матом. Неважно. Белый видел? А ты можешь меня сфоткать вот с этим пушистым белым созданием? Да, конечно, могу. Сеня, бред, я не про это создание, а, а про, про кого? это. М -м. Ой, кролик, да, кролик, кроли хороший. А Нормальный, зеленый. В смысле? Лимонный, салатовый, изумрудный. Карин, какой цвет? Зеленый. Да вы достали? Да. Слушай, мне кажется, что ты мне боишься. Калин, я твой парень. Как я могу тебя бояться? А подай, пожалуйста, телефон. И лучше не бесить бабу. Никогда. Сейчас. Карина, я твой брат! Не общайтесь, мой хуёвый человек! А может штаны снять, чтобы стало весело? Чтобы стало весело? Я в буду решать! Я... О, а это веселый костюм. Если ты счастливый котик, скажи мяу. Мя! Если ты счастливый котик, скажи мяу. Мя! Сч... Как всегда, Кариночка, кошечка. Ты котик, Если ты счастливый котик, если ты счастливый котик, скажи мяу. Мя! Мя! Мя! Ебучий понедельник. Ну, понедельники разные бывают, на самом деле. Знакомься, это мои друзья. Они очень отзывчивые, нежные. Московские собаки. Чё они хотят? Добрые, ласковые. Жилюбные. А девочка в шоке. Ух, глаза круглые. В общем, крутые, да? Да. Ирина, какая у тебя сексуальная фантазия? Ой, мы с тобой на море, ты берешь стакан холодного мартини, наливаешь на спину и начинаешь массировать. А у меня, короче, спальня, заходит все. Какие фантазии вы были там? Че какие фантазии-то были? Родесса, так учительница. А я сердесса или учительница? А ты у мамы дома, это моя фантазия. Не получилось. Оля нас застала на iPhone. За то, у кого айфона нет, блядь. Вот так вот. А я Все просто. А у меня телефон в кредите, сука. Чёрти что в ТикТоке, чёрти что. Я в ТикТоке. Мне нравится латина. А мне нравится Каренчика. А мне нравится. ча ча Тебе как будто с мужиками нравится. Не снова. Пишем. Ну, видимо, много дублей было. Очень много. Стараются. <Слышко> да, а Женя танцует. Ребята, вы мы не начинаем уже, С а? С рогами. <Слышко> поймали, поймали. Что с лицом. А что у меня с лицом? С лицом все нормально. она живет в холодильнике ночью, а днем носит, отдыхает. Маленький. Наташа, видимо, в новинку это мальчик с зубами. Язык в, в разные стороны. Все, домой. Походили, быстро пробежались, а внутрь зайти магазинчик. Ты обещал походить по магазинам. Мы походили по магазинам. Ну, да. Теперь домой. Это шуга. Раз, два, три. <клёх> как на лыжах, <уезжих> прямо. Ух! <клёх> Ты знаешь, что мы с тобой расстались? Незаметно, если честно. Но в пабликах пишут. Такие загорелые вообще, просто здорово. Что мы с тобой расстались. Говорят, а продолжение где-то есть. Продолжение. Ну, если что, ты знаешь, что мы расстались. Самое главное, чтобы жили вместе. Да, люблю. И думал, то, что никогда этого числа у меня уже не будет, потому что очень много. Ну, если... На камеру говорит, может быть, это и не любовь. Ну, как Карине было. Ну, посмотрим, надолго ли его хватит. Меня предавали, и я уже стал максимально черствый, и всем своим друзьям, говорил, что никогда не полюблю. Но вот так произошло, магия. Мы проверим, проверим его на вшивость. Такую улыбку невозможно не влюбиться. Так здорово. Believe me. Как не повезло нам, как повезло зарази. 37-31. Демонстративно крикнули тоже. Ух, как. Все весело. Прикольно, что? Обкуренный что? Че, Нирвана? что это? Обкуренные, сильно. Ааа! Не будете менять цвет? Спроси баба, это точно твоя машина? Будете менять цвет? Машина в пленке. Какой цвет менять? Нет, вот, не нет. самое <смех> не главное хотела узнать. Мне, конечно, говорили, что тебе все равно будут писать, что это обман, несмотря на то, что ты реально отдаешь тачку. Вы... Но если ты с Гусейном говоришь, вот как гусейн. Гусейн это обман. дава обман. Все обмане в Инстаграме обманывают, когда дарят тачки. Обман одни. Один обман. <смех> Тоже подловил ее так. Не, не спеша. Хорошенький, вообще здорово. Бум -бум -бум. По киношкам ходить. У Карины первый розыгрыш машины, честный розыгрыш машины, значит. В отличие от других. Вот так вот. Карина, я работаю. Не видишь, что ли?